сейчас все условия есть если хочешь добиться у моей внучки много друзей и ни у кого нет богатых родителей чтобы они им помогали они сами себе все добились а эти которые винят путина чир на заднице вскочит путин виноват причем здесь путин если они не хотят они думают, что все бесплатно достается. За все надо трудиться, работать, тогда будет все хорошо.